Как снять замок? Hyundai Accent. Если у вас поворачивается ключ, нужно вставить его. Повернуть в первое положение. Вот так. И через вот это отверстие Вот тут отверстие, плохо видно, но увидите у себя. В первое положение ключ и нажимаете на него. Личинка достается. Вставлять также в обратном порядке. Хонда акцент десять вечера заклинил замок зажигания делаем мастерская у меня находится дома сейчас покажу как разобрал как будет работать так выглядит разобранный замок личинка помимо того что обязательно нужно сделать новый ключ еще нужно подрабатывать пластины можно подточить, можно заменить, но ну, в принципе ни на что хорошего заменить не на что. Вот мы сделали по коду заводскому новый ключ. Сейчас я собираю в личинку. Ну до этого сниму ролик, как именно снять личинку. Чтобы было похоже к описанию, как снять замок акцент. если опыта нету в принципе можно его не ремонтировать. а если покупать на разборке то это будет такой же убитый замок, как и стоит у вас. Так вставляем назад смотрим чтобы палец нажимался. Первое положение будет всегда тяжело. Потом будет легко. Ключ нарезан на станке с чепу. Сравнил с базой. После этого открывается дверь зажигание. В общем, сколько замков есть, столько и открывается.